Ситуация с ремейком третьей части почти такая же. Эта игра восхитительная, я ни на секунду не лукавлю, когда говорю такие слова, но рассматривать ее как еще одну большую самостоятельную часть Resident Evil как игру крайне трудно. И тем более некоторые крайне ошибочно считают, что эту часть можно также отнести к жанру Survival Horror. Но в реалиях крайне трудно так считать. И в этом видео постараюсь объяснить почему. Самое главное что надо запомнить перед покупкой это то что игра проходит за 4-5 часов с учетом малых переигровок, даже дается значок за быстрое прохождение игры, намекая на то что даже сами разработчики говорят что чувак если немного напрячься, то можно пройти очень быстро эту игру и тут задается вопрос а на кой хер я должен выплатить 2000 рублей как полноценную игру когда за эту же цену могу купить несколько AAA игры на 100-200 часов и будет куда интересней. Как по мне, разработчики немного обосрались выпуском этой игры с двумя часами прохождениями, даже некоторые дело слить дополнения в определенных играх будут куда длиннее, чем эта игра. Но задается второй вопрос, как там с графикой и его, вот тут интереснее тем, что графика реально хорошая. Обработка персонажей, теней, цветокоррекции тоже на хорошем планке. Но сама концепция игры со второй части как-то полностью изменила свой путь и ты сразу замечаешь это. В каком-то смысле перед нами антиплод ремейка Resident Evil 2. Тот был очень медленным и напряженным. Тебе надо было крапливо защищать комнату за комнатой, потеть на каждом шагу и бояться от каждого зуха и шороха. Чего-то подобного мы ждали и в этой части но она пошла по совершенно другой дороге. Тут крайне мало головоломок и исследований интересных локаций. Зато полно стрельбы, у всегда уйма патрон, чтобы стрелять куда не глядя. Время к третьей части уже не хоррор, а скорее экшен шутан с механикой малого хоррора. В игре по прежнему мы в поисках рубильников, ключей и различных видов записок. Но этот путь предельно линейный. В каждой локации, как правило, есть всего один ключевой объект, лежащий в конце очередного маршрута. А дальше этот маршрут приводит вас обратно к месту, где этот объект нужно применить. Гол даже вообще можно не включать, абсолютно. Отчасти у нас по-прежнему инвентарь ограничены, но за счет разных видов улучшений там быстро становится больше патрон, разных видов вещей, а для того, что ключевые предметы теперь минимум, больше надо выбирать что с собой нести. Да, зомби по-прежнему очень живучие, даже поднимаются после того, как вы их казалось бы убили, и недостаток патронов больше нет, они и по дороге лежат, и крафтятся их. Да, зомби по-прежнему очень живучие, даже поднимаются после того, как бы их казалось бы убили. И недостатка в патронах больше нет, они на дороге лежат и крафтятся из пороха и взрывчатки. Патронов так много, что можно щедро делать контрольные выстрелы в голову каждому трупу в любой новой комнате. Самое главное, что надо знать, эта игра находится в жанре survival horror и по идее ты должен бояться каждого шороха как во второй части. Но тут даже бессмертный Немезис не пугает и порой тебе становится дико смешно. В свое время Тиран запомнился игрокам куда больше и второй части благодаря тому, что преследовал Джилл из комнаты в комнату и давал спуску. Даже во время изучения города складывалось впечатление, что он не остается от вас, где бы вы ни находились. А новый Немезис вылезает лишь тогда, когда это позволяет скрипт. Случайно встретить его на улицах города почти идет на нет. Разве что он по скрипту обгонит Джилл во время очередной погони. Эти фрагменты стали зрелищнее, чем раньше, но одновременно они кажутся более искусственными, срежиссированными и смешными. Впрочем, лучше уж так, ведь если попытаться бегать не месяца по городу, станет ясно, что его искусственный интеллект остался на уровне 99-го года. Он до смешного предсказуемый и очень медленно прилезает в те немногие двери, что ему доступны. И в этот момент его можно унижать как угодно, хоть ножом решевым. Для кого-то это голливудская драма в виде их Шона станет плюсом. Но для многих, кто играл во второй части, скорее наоборот. Ведь мы так ценили ремейк второй части. Именно зато несколько смело он пошел против трендов современных AAA игр. А Оказал новый вид Survival Horror. Resident Evil 3 Remake делает все для вашего удобства. Не напрягает поиском множества ключей с поиском на YouTube. Не требует экономия патроны, тут думать, а если я сейчас этого убью, то я считаю, что не останется патроны. Нет, такого не будет. Сцена подхилит новых врагов и зрелищные сцены. Игра специально тебе подхилит новых врагов, новых патронов, чтоб ты всегда стрелял, бегал, убивал и все. Она не успевает на Dead но при этом она вряд ли запомнится как старая Resident Evil 3 или как новая часть Resident Evil 2. Отбросив свои хоррорные корни, она стала просто AAA-блокбастером. Но все-таки крайне не советую покупать и лучше ждать эту игру на просторах торрента. Лишь по той причине, что платить за него 2000 рублей крайне смешно, даже если фанат этой среди. Не пришлось покупать эту игру для обзора, и это самое худшее приобретение за этот год, как по мне. А что вы думаете по этому поводу, ребят? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Мерси, всем удачи, всем пока!